Здравствуйте. Так, сейчас будем ждать, пока люди прибудут присоединятся, а, привет. Привет. Вот первому. Помахать обязательно. Помашем первому. Так сказать. Да. Привет, привет. Очень хорошо. Вот быстро стали люди приходить, уже 6 человек привыкнут, они будут вперед тебя приходить в прямой эфир Очень тебя хорошо. еще не будет, они уже здесь будут. это здорово так, ну уже можем общаться так что если кто-то хочет подключайтесь и будем разговаривать только я так понимаю что желающих не один человек, поэтому давайте какой-то лимит установим, я вообще не люблю лимитов, но придется, потому что весь инстаграм лимитирован одним часом слава, здравствуйте, думали, не выйдешь а у нас с интернетом проблема. дело в том, что сейчас э, люди э, все сидят по домам и, и качают интернет вот мне сейчас звонил товарищ мы так и не смогли поговорить на завтра разговор перенесли то есть э, какие-то вот эти ямы бывают причем днем совершенно спокойно в интернет можем выходить а вечером вот такая вот херунда, Так что, я надеюсь, что это продлится только выходные дни. В общем-то, и раньше выходные дни были с этим проблемы. В будний день нормальный интернет. И сейчас это продолжается, хотя люди все сидят по домам. Не могу понять, почему. Ну, возможно, с этим связана какая-то романтическая история. Да? Привет из Одинцова. Привет, Одинцова! Нет, нет, не хозяйка дома. А, здравствуйте, хорошие люди. Привет, хорошие люди, это всегда хорошо. Я даже знаю, что сейчас хозяйка дома тебе в эфир придет и скажет. Скажет, Вячеслав Вячеславович, может вы, это, как, вы вернетесь к нам? Парни, парни боятся с вами общаться из России. Ну, что тут сделаешь? Пусть боятся. Пусть боятся. Я же не могу снять у людей страх. Я... Пытаешься все время лечить синдром 37-го года у людей. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Это не хозяйка пишет. Да мы знаем, а да, они вот прикалываются, да. Вот такие дела. Там сейчас такой кризис. Да, там да, кри... хочет, да. кризис жуткий, конечно. Ну, я думаю, что насчет кого хочешь... Сдаст сейчас самое страшное в этом кризисе, что все равно действует в интересах э, Путина и всяких ГБУх и так далее. Потому что люди взвешивают, что лучше, там грубо говоря, не заработать денег или заработать геморрой. Да, поэтому Или наоборот, заработать денег и заработать геморрой. Ага, давайте подключимся. Так, так, так. Сейчас я звук тогда еще прибавлю. Не так просто. Ой, прошу прощения, Вячеслав, сейчас я поменяю камеру. Да, ничего страшного. Привет. Привет, привет. Помните меня? Конечно, а как же. Очень приятно. Вы незабываемы. Вы незабываемы. Это... А, собственно, помните, вы сегодня упомянули на видео, что добавь а... мне эту подготовку? Да. А помните, что я вам сказал, когда вы еще были в Москве, еще перед, перв... перед пятым числом, что я ее создал? А, -а, а, хорошо. Это я. Очень здорово. В общем, привет. я вас очень сильно прошу, чтобы вот на завтра, во сколько, кстати, завтра будет эфир? Ой, во сколько сейчас, вспомню, в 8, а, в 8 часов по Москве. 20... Извините, а я... во, во сколько сейчас? В 20.00 по Москве эфир. 20.00 по Москве, я там буду. Хорошо. Другое дело, что, умоляю, передайте Ване, он меня хорошо знает, мы с ним вместе, пытаясь догнать вас, пока вы поехали спасать людей в захваченном банке. Возможно, кто-то не в курсе, но вы это делали. Я-то помню, я там был. Да, я Помните много... такое? Я, я много чего делал. Я уже сам много чего не помню. Так что... но, но, но вас я прекрасно помню. Мы тогда сорвались с эфира все. Да, я... Мы были в, был этот, в Парнасе. Что? Я помню, помню. Так вот... Извините, я, я не умею правильно ставить камеру, поэтому я выгляжу всегда вот как-то вот. Да так. Да хорошо, нормально. Самое главное на себя похож и все. Остальное. Остальное себя. Я? Сам на себя на себя? Да, конечно. Ну, сам на себя похож, и все. Ну, по крайней мере, если я опознал, значит, похож. Меня постоянно говорят люди, что я не помню, как тебя зовут, но я тебя знаю, мы знакомы. Ну, прекрасно. Это же самое главное. Так пропадает. Вот эфир пропадает, а это уже, это уже хуже. Да. Ване передать? В итоге. Да, Ване что передать, а то сейчас отключится. Ване передайте, вот. чтобы он добавил меня в скайп. Аня. Аня У вас... Да. да, в любом случае, привет. И как бы момент в том, что никак не хочу оскорбить Вячеслава Старшего, но Вячеслав Младший желает сказать, что он помнит, как вела себя ваша супруга, и на какой-то момент начал казаться, что ее каконос больше, чем ваше. Хорошо. Понимаете, это Эль каконос гранды, Эль каконос. Я понял. <laughs> но, но, в любом случае, респект, уважение, ну вы, вы знаете, мы же просто а... так в это не вписывались. У нас у всех великая цель. Разные компоненты одной великой цели. Мы к ней идем. Спасибо. Ну все, я тогда Ивану все говорю. и надеюсь... Да, пусть так. добавят скайп. Да. И мне, мне есть что рассказать по поводу этого коронавируса и прочей ситуации. Это очень хорошо. Спасибо. Ну, все. Счастливо. До завтра. Счастливо. До завтра. Пока-пока. Так, давай. А, это. Да, да, да. да. Тут кто-то еще пытался добавиться. Так. У меня что-то все перевернулось. Перевернулось. Да. Так. Я все еще в эфире. Да. Не на ту кнопочку нажали, Патенька? Да. Бывает, бывает. Не на ту кнопочку. Гасите да. мою камеру. Так это Счаст... лучше. Самого. Счастливо. Счастливо. До завтра. Ага, ага А если я отсюда выключаю, я не удалю его? Ты его удаляешь из эфира. А, из эфира, а то так. Ну что, батенька, я пошла, а тогда раз меня слишком много, видишь? Нет, тебя не слишком много. Ну, это тебе надо. меня немного. Слава, тебя... слава Богу. Так, вот, слава, спасибо за сегодняшний эфир на власти. Было э, сильно, сильно, впрочем, как, как и всегда. всегда. Спасибо большое. Большое спасибо. Ты куда пошла -то? Посиди с нами. Это что, эфир, видишь, если люди... Не, не, я меня хочу, много я хочу, чтобы ты посидела. посидела я со мной. посидела. Да, ты со мной лет, ты... Лет лет назад как с тобой. Давай, хорошо, иди сюда. Не уходи, правда, в Инстаграме мне приятнее с тобой находиться, потому что это как-то такое Инстаграмское вещание, какое-то более а, приватное, что ли. Вот такие вот дела. Так, так, так. Давайте, кто еще тут хотел? Я, ну, так люди много писали, что хотят подключиться в прямой эфир. Это интересно. Давайте, динамичный. Вот, отлично. Смотрим. Смотрим. Оп. Куда мы делаем Ожидание. Да, я пугаюсь всегда. Нажал. Просто люди, попадает. которые тебя, так сказать, уважают, любят, они, они немножко ревностно относятся ко мне. Мне так кажется не а я... ревнивый, наверное. Спа так Да, я слушаю Что-то ничего не слышно Видно, но не слышно Видно, но не слышно Так и пропадает все Все пропадает Так, ну Видно интернет лег Да бывает такое Сейчас я говорю с интернетом Очень большая проблема Здравствуйте Посмотреть фильм Замысел Хорошо Посмотрим Я не видел такой фильм Сейчас как раз время такое Ну как ты видишь У меня нет времени смотреть фильмы Вообще, у тебя не то что фильма нет, у тебя у нет, меня, ну, семьи времени у нет. У меня это удивительно, то есть мы сидим в карантине, казалось бы, должно быть море времени, а у меня времени вообще ни на что нет. Да, да, да ну сверху давай начнем тогда. Да. Ага, отлично. Оп. Блин, прозевал эфир. Да нет, вы не прозевали эфир, потому а что... А эфир ой, там да, привет, привет. Да, привет, привет. Здравствуйте, это опять Сиферсон вас беспокоит. Я понял, я я, я, уже я, спа... я уже спать собрался, тут так поздновато, но уже думаю, ладно, уже как-то позвоню. Хотел, как, как вообще, как у вас дела? Да, Нормально, слава богу, живы-здоровы. Идет эхо у человека. Идет эхо у человека. Ой, да, да, на да, да, да, да, Да, да, не ага. знаю, если плохо будет, то лучше -то отключиться. Вячеслава, а что хотел спросить. Я хотел давно спросить вас. Вы вообще занимались единоборствами, когда-нибудь, боксом? Я тут на старости лет да. начал боксом да. заниматься. Хотел да. спросить, чем вы, чем да. вы занимались? Боксом немножко, боксом немножко занимался. И был такой дядь Вайновик известный очень боксер ну тренер. ну тренер он многих таких великих там боксер там, поднял он да он, сказал, он мне сказал что что что... Ты, ты, чем, ты, ты чем другим, ты, другим" займись, ты, займись, займись займись я, я говорю охочу а он говорит ну там удар поставить три секунды в общем то у тебя уже есть главой Боксы на ринге думают не как спортсмен, больше. поэтому никак, это не твое, плохо твоё, закончишь, и все, после я некоторое ну, время, занимался время, время занимался и борьбой, и самую большую пользу я занимался борьбой. стрельбой, Я считаю тоже это видом единогорства, очень серьезно, многие-многие годы. Ну понятно, конечно, с боксами сравнится. Денислав, хотел спросить, рассказать, в общем, а у вас много украинцев, вы смотрели статистику, много украинцев с вас смотрит? Да, достаточно много, украинцев, много украинцев, то есть, внутри, если внутри, а, есть, раньше вот... Да и сейчас тоже та же самая картина, на 2,5 миллиона, миллиона а, а, из России из приходилось 500 тысяч, 600 тысяч с, Украины. с Украины. Это оригинальных зрителей. Ну то есть те, которые, может быть, он один раз зашел, один может быть, зашел, он там два раза зашел, два раз. Ну, знаю. грубо говоря, треть четверть есть, да? А? Треть четверть есть. Ну, четверть, да, четверть, да. Я хотел, я просто как бы вам, конечно, я редко вам доначу, но, в общем, у нас, как там, вот сайт, ну, donation, да, в Украине, так понимаю, заблокирован, да. Я как бы умудряюсь это сделать, но, скажем так, с, мне приходится немножечко попотеть, хотя я как бы в, в компьютерах очень хорошо, у меня все, скажем так, под, под это настроено. Я не думаю, что большинство украинцев вообще могут как-то вам заслать денежку. Вы подумайте, может какие-то есть, ну как-то подумать, да, чтобы Украина могла, может быть многие хотят отправить, но я... Но я думаю, что вот как-таки, как я, украинцев на самом деле мало, которые э, имеют даже, скажем так, ну не то что возможность, но получится у них это сделать. Хорошая мысль. Ну, а суть, по всему, суть по всему, и из России, и из других, России, стран, из других тоже, стран тоже у многих, у многих людей есть сложности именно за отправку. Нет, нет, понимаете, я допустим на donation alert там легко все сделать, но просто он у нас даже он у нас заблокирован. Ну, угу. Поэтому это я там через VPN как-то захожу, как-то умудряюсь это все сделать. Но, ну, в общем, да, подумайте: но у нас проще всего, конечно, приват ну я не знаю, про, наверное вам проблематично это будет сделать, но ну, в общем тоже подумайте как, узнайте, как, как будет легче украсть. спасибо, это интересно ну, вот, вот, стать, да, кстати вот я хотел стать э, ну, спонсором да, или как там называется ага. а, тоже, а, кнопки просто нету, вот этой кнопки с украинского этот, просто нету ну, поняли вот это вот, стать спонсором? Да, и, да, да, я понимаю. Да, я как-то как зашел через VPN тоже, и как-то там почему-то не прикрепляется как-то карточка, поэтому тоже как-то, э, ну тоже как-то не знаю, надо, ну не знаю, это сможем, можно как-то преодолеть или нет, но в общем не получается. Никак. Спасибо, спасибо, это спасибо, даже с моими, спасибо. Даже с моими знаниями да. я никак не смог не переключить страну, ничего, почему-то ничего не получилось. Очень хорошо. Ну, надеюсь, будете к нам не... Будет в время... эфир приходить все время, завтра, ну, вот поздно, иван... завтра вот у нас с Ивановым эфир, и там эфир. можно поставить, выйти, пообщаться. Ну, я уже, если честно, я уже в 10 спать, ну, сплю в основном, я так, сегодня немножко так ждал эфира чуть дождался. И хотел, здесь слова я еще давно, еще даже вот перед пятым-одиннадцатым перед хотел там, все время ломился к вам на почту, хотел вам как-то помочь, ну, больше деньгами, больше хотел как-то какой-то работой помочь. Это, был, И, вообще это прекрасно. был вообще прекрасно. Вот, я вот как бы, как бы я там видел, вы собираете этих... Как, волонтеров, да. Волонтеров, да. да. Ну, как бы я немножко не хотел бы таким заниматься, может больше, больше какой-то узкой специальности? Я хотел, да, да, хотел да, бы, да, но, да, но я эфир, не могу я сейчас не могу в эфире об этом эфире, говорить, об этом как, как раз вот сейчас как раз вот людей, сейчас которые разбираются в компьютерах, нам, нам нужно. Хорошо, для слова, хотел бы попроситься, попроситься вам рисовать на каждый эфир превьюшечку. К... С удовольствием. С удовольствием. Все, я вам пишу, пишу все время, не знаю. Как-то, может, в спам вам попадает, все не Может И... быть, я тогда как-то ступить лучше. На телеграм, телеграм, сможешь ну, мне я, я еще на раз напишу. На я дело в том, что до... я как бы давненько уже не писал, как-то. Я еще раз напишу, если вам не попадется, я вам как-то еще через донат не Ну, вы на бой, вам откроется, сообщил, собак, запас. Я, а за я, я знаю, я знаю, знаю. Пишу, все, все, я пошел. Спасибо, испарить. спасибо, все, счастливо. Счастливо, отлично. Счастливо, отлично. Так. Пишут, слава, респект тебе, спасибо. Так, а кто-то, все остальные пропали, там еще человек пять был, кто желал выйти Это в эфир. Не отматывать, ага. Не знаю. Вот была бы какая-то кнопка отдельная, да. что вот люди висят где-то отдельно на экране. Осталось только помахать. Помахать. Я сказал, ему нахал. А мне, да, как помните, частушка шел, я лесом. не материал. Песню пел, муравей мне там куда-то сел. Я сказал ему нахал, Да, чем-то помахал там, помните? Инна, смотри. Ага. Ой, Инночка, здравствуй. Да, привет, давай. Привет. Включай. Да, она не просится, она а... это в смысле. Она смотрит. Да. Привет, привет вам огромный. Привет. Юрий, привет. И сыну. Здоровье сыну, самое сыну, главное. Сына, С... да, в наши да. дни это вообще самое основное сейчас. Как это, не смешно и не печально одновременно. Так. Здоровье всегда было нужно? Не, понятно, но в этих условиях как-то оно вдруг взымело вз... <связь> еще и дополнительную какую-то силу, это здоровье, да? Когда будут митинги, уже пора с уважением. А не мы, сами, мы сами ждем. Мы решили, что поддержим любых людей, которые выйдут на митинги, революции и так далее. Вы же знаете, но сами первыми это делать не будем. Почему? Потому что 5-11 мы уже делали первые. Да? Они были первыми. Ну, вы знаете, чем это завершилось. Пока еще даже и не завершилось. Да? То есть мы будем, конечно, продолжать воевать, и они будут с нами продолжать воевать. Поэтому они нас очень серьезно рассматривают, эти подонки. Поэтому мы хотим, чтобы мы были не одни, по крайней мере. Вот сейчас мне здесь пишут люди, с которыми ну, вот я даже вижу Ники у некоторых, да, которые 5 в были на переднем крае, и которые так скажем, сейчас совершенно спокойно поддерживают кого угодно и, как говорится, за любой кипиш против Путина. За любой абсолютно. Вот. То есть, на... это же, конечно, дело вкуса. Одни там с плакатиком постоять, а другие там, вы сами понимаете. Так вот, у нас как бы вкусовой диапазон огромный, да, в абсолютно. Мы с может быть... Ну, тоже, кстати, стоим и стояли, да. Ну, все остальное гораздо лучше, Ты конечно. спроси, говори людям, чтобы они периодически делали эти запросы, потому что чат да, здесь, очень быстро запросы, бежит да, на, и улетает. Это кнопка. На эфир добавить. со мной сейчас, да, чтобы я вас мог добавить. Потому что Приходит такая кнопка, я нажимаю, там пять человек, я нажимаю верхнего, а остальные все слетают. Поэтому... Они не слетают, просто это она улетает туда-наверх настолько, что... Вот, отлично. Кто-то пришел. И вот раз, два, сколько... Не, а, а, это зрители. Да, зрители, да. Ну хорошо. Так, вот кто по очереди давай. По очереди, да. Панов, вот так и никак у него, похоже, не получается. Ага. Ты его сейчас добавил, а он что-то, по-моему, не добавился. Ожидание. У кого такой интернет? Да, так, смотрим. Мебель? Добрый вечер. Добрый вечер. Я Владимир. Я вас смотрю давно. Ага, очень приятно. Где-то с марта 14 года. Ого. Да. Здорово. И это город Псков. Вас беспокоит, Пселославович. Очень Я приятно. задал вопрос. Я задал вопрос. По поводу, э, помните, первый эфир был две недели назад, там по нефти, <смех> такой вопрос был, это я был. Ага, о, да, хорошо, очень приятно. А вот. почему про нефть интересует? Вы как-то в этой сфере работаете? Вы знаете, я, как сказать, специалист ЖКХ, работаю, связан с теплоснабжением, водоснабжением. И, ну, так интересуюсь. Вот. И, ну, в общем, как бы, политика никогда не интересовался, абсолютно. Но, когда вот в марте это да, началась ситуация с Крымом, стал вас смотреть. И, вот, как бы, ну, мои ощущения были такие, знаете, как будто я у своей сестры что-то украл. Вот когда начали ну, да. все кричать. Да. И деда там глубоко, глубоко в душе там такая была ситуация, как будто, ну, ну неприятность какая-то, вот такая возникла, когда все кричали ура, ура, вот, не было ну, неприятно, да. и я вот стал политикой интересоваться, и вот вы тогда еще, с Бабаджа, как Эдуард Бабаджанин, ну, да, да. снимут вот эти эфиры, ну, в общем, поддерживаю, понимаю, все, ну, к сожалению. Я Спасибо. один. Один. Спасибо. А как? Ну вот система ЖКХ вся разрушена. Вы там работаете, говорите, что один. Что ж остальные не понимают, что все, извиняюсь, жопу с ручкой. И ничего. Они, они же понимают, что при помощи чопиков, хамутиков и проволочек, они ничего не сделают. А здесь, если уж космос у нас при помощи, блядь, проволочек, то уж жкх -то вообще забыли, что такое есть. Поэтому те, кто там работает, они в первую голову должны понимать, что нужно избавляться от такой власти. Вообще, система ЖКХ, это очень долгий разговор. И я думаю, в этом даже, как говорится, игла, смерть каче в этой вот ситуации, потому что строительство ЖКХ э, очень э, настолько оно пронизано в вот этой всей э, бардаком нашим, я не знаю, сколько еще это будет ситуация существовать, вот, Но мое ощущение, что недолго, вот я с, <клес> согласен с вами, в каком-то моменте запаса нет, потому что э, тот, э, как сказать, э, советский как называется, коэффициент повышенной надежности, избыточная надежность заложенная, которая была, она уже давно уже съедена, уничтожена. Они ее, конечно, латают потихоньку, латают, там где-то какие-то моменты пытаются устранить, но э, это ненадолго. <coughs> ну так, если вкратце объяснять это. А Я... стройка, стройка вообще безобразие, там потому что э, полностью сломали систему технического надзора, и то, что сейчас строится, оно вот просто любой специалист, кто возьмет там, допустим, исполнительно техническую документацию по объектам, ну просто, как сказать, рука станет колоть, да, как говорили про красноармейцев, там, замечания будешь писать без остановки просто по этим всем документам, по актам скрытых работ, по проектной документации по всей, то есть без остановки, то есть абсолютно нарушение и проектов, и всех норм, СНИПов, там все, ужас. В любом моменте. Я просто, ну, имею информацию по даже по атомной энергетике, есть знакомые там, там безобразие просто, просто безобразие. И я вот э, все больше смотрю на это дело, и, ну, наверное, боженька есть, потому что... Ну в, в таком вот именно варианте, как это все происходит, это ну невозможно, невозможно. Спасибо вам хочу сказать за то, что вы в эфир вышли и такую короткую историю расскажу, чтобы еще сказать спасибо. В 2000 году я как-то Чехову помогал Юрий Викторович, такой мэр Волгограда был, и я говорю, ну как дела-то у тебя там, ну, в общем-то, разговор насчет помощи начали с этого, он говорит, ну, так, в ЖКХ, говорит, у меня, говорит, более-менее, потому что в пятьдесят году Волгоград построили, и, говорит, через 5 лет будет полная жопа, то есть ЖКХ погибнет через 5 лет, я говорю, почему погибнет через 5 лет, он говорит, ну потому что говорит, 50 лет пройдет, а 50 лет никто ничего не делал, и сейчас мы не делаем, и поэтому а, будет полная жопа. Я говорю, а у остальных они же востроены, это да не в пятом году. Он говорит, а, а у остальных уже полная жопа. И, <мес> и я тогда удивился, я говорю, а за счет чего-то все функционирует? Он сказал, за счет самоотверженности работников ЖКХ. И я поэтому в этом убедился, потом на сто 100%. Коля Думчев, покойный у меня, командир ЖКХ Саратова, был замечательный человек, и я видел, как он работает, и видел, как работают другие люди, и видел, что... Ну, ни, ни, средства мизерные в ЖКХ кидают, и люди очень негативно относятся к работникам ЖКХ, потому что они, они сталкиваются с муниципалитетом и с государством вот таким образом непосредственно. А на самом деле на, на этом переднем крае находятся люди самые обездоленные. Ну, кроме, конечно, тех руководителей, которые обворовывают, там, сидят наверху и даже не знают, что такое ЖКХ. Поэтому я спасибо вам хочу сказать. Здоровья вам, удачи. Взаимно. Спасибо большое. Да, тоже спасибо. Хорошо. Благодарю. Счастливо. А -а -а. Счастливо. А -а -а. Так. Ага. Сколько у нас еще там времени осталось? А, еще есть время. Ура! Так, так, так. Доброго здоровья вот всем людям, которые в таких сложных условиях работают, которые что-то делают, чтобы не рухнул, чтобы людям было, что там попить и куда в туалет сходить. Потому что это безумие, то что происходит. Так. Ага, вроде включил, вроде получилось. Вячеслав Мальцев, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я вас поддерживаю. Я слушаю очень давно вас. Я слушаю все эфиры вот так. Вот так. Я сам живу в Москве, в Подмосковье, точнее, в Вениграде, но был на митинге, короче, на политзаключенных, полит... полит на мне, конечно, ментовку забирали, конечно, там. Жду, конечно, по 150 тысяч. Очень приятно соратника увидеть, очень приятно человек, который прошел через Задержание, да. ЗАКи и так далее, и решетки. Вот, да. Люди очень этого боятся, поэтому хочу спросить напрямую. Ну, страшно было, когда там ЗАКи, все эти решетки и так первый далее. Раз, первый раз было, первая ментовка заперли меня, первый раз э, забрали меня. Вначале я стоял, просто снимал на камеру просто. И там в ФСБ Москве, как, и забрали меня с листовкой типа, что делать и так далее, и все. И забрали меня в автозак, а потом отвезли, ну, потом временные там шконки, там обычно там такого, и все. Я, конечно, маме не сказал, она волновалась, но ничего, как бы все нормально уложилось. Ну, короче, в итоге жду. Адвокат у меня, конечно, был. Я связываюсь с адвокатом и так далее, со своим, там, сейчас, неизвестно сейчас своим, с этим коронавирусом. Я не знаю, что мне будет, конечно. Денег у нас, <laughs> не знаю. Мы подали, СПЧ, короче, адвокат сказал, подал и, не знаю, то ли мы, то ли мы сможем оплатить, то ли не, можем, не сможем, вот так, просто, вот так от 150 до 3000, до короче, штраф вот так, вот, вот такие дела я первый раз дозвонился до вас, вообще офигенно очень здорово милости прошу, потому что мы теперь постоянно будем вести такие эфиры и да, на власти да, через Skype. да, да, у меня, меня также в фейсбуке у вас, я зарегился блин, вот туда-сюда вот такой вот, Вячеслав Мальцев а вот хотел спросить, а вот штраф, если мне не получится, как можно этот штраф, вот именно, если не получится кто-то оплатить, что вы посоветуете? Мне? Ну, во-первых, посов посоветую, наверное, мы найдем какого-нибудь адвоката, который может заняться этим делом, это первое. Второе, ну, я, конечно, посоветую не платить ни в коем случае никаких штрафов, конечно, при условии, что никакой собственности нет, потому что собственность тогда отберут, то есть ни квартиры, ни машины, есть что-нибудь а вот записанное моя, на вас? Извините, могли моей маме сказать, сейчас пару секундочек, могли подождать? Да, пару да, да. да. Пару секунд. Хорошо, одни вопрос. Очень ну, хорошо. Вот моя мама сейчас, вот, вот Вячеслав Мальчислав с Голландии. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Штрафа. Насчет штрафа мама хочет сказать. Да, а, насчет ну... штрафа, я говорю, штрафа я говорю, что вы свяжитесь, напишите. Я думаю, что мы вас проконсультируем каким образом. То есть адвоката, ну, если вы говорите есть, то надо понять хороший или нехороший адвокат. Это первое. Второе, если на вас нет ни, никакой собственности, то можно просто забить на этот штраф это, и, и не платить вообще, даже и, даже и не париться. Ну, но нет штрафа. Но ну, в, в самом худшем случае, в самом худшем случае, там, ну, они там на он пять суток арестуют, но и, и, и, все, все гораздо больше сидят так, что ничего страшного. Конечно, в условиях коронавируса неохота сидеть, я прямо скажу, да и вообще летом Наверное, неохота. Ну, давайте разберемся в данном конкретном случае. Может быть, попросим помочь наших соратников. Хотя сейчас у всех финансов нет никаких. Поэтому лучше судиться до упора. Адвокат будет судиться там бешеное количество времени и подавать жалобы и так далее. Я думаю, ничего они не получат. А я вот видите, я попался второй. Первый раз меня просто, Я на Навальном ходил 27 июня, видите, поп... июля. июля, июля. Угу. А, я, это был второй штраф у меня, получается, второй раз попался. Мне третий сказали: третий раз попадешься, там уже тюрьма, типа, это. Не, вот ну вот они так. вот одного сейчас только посадили, до этого дати на один был, сейчас котов, да и. И я так понимаю, что больше они никого не хотят по этим статьям сажать. И понимаешь, в чем дело Котов? Он, по их мнению, дерзкий был. То есть он ходил на все мероприятия и так далее. Они его специально закрыли, потому что он поддерживал тех, кто сидит в тюрьме, носил передачки там и так далее. Да, вот так. Ну, вот такие дела. Ну короче, со, со штрафом можно что-нибудь придумать там потом, если что. Да, давайте спишемся, напишите на почту ww 64 собака ком или еще лучше в телеграм напишите на в ВВ... ну там есть телеграм-канал, авторский канал Вячеслава Мальцева, и все. Ну все понятно, да. Хорошо, все страшно. Хорошо? Счастливо, да, удачи! Да, я вот так, я делать, мальцем, Хорошо. До свидания, удачи, До свидания. не свидания. болейте. Да. Счастливо. счастливо, здоровья, вам. Счастливо, дочка, всем семье, чтобы было вот так хорошо. хорошо. Чтобы... Талант... Тал талантливая дочка ваша вообще. Спасибо, спасибо. Счастливо, пока, пока. Так, вот еще тут кто-то хочет выйти. У нас время-то есть, да? А я не знаю, во сколько тогда начал. Так. -а -а Надо было самого нижнего выбирать, он дольше всех ждет. Да, я что-то это. Ну. Слово, как думаете, в России вирус до осени. Не знаю, я не, вирус, не вирусолог, знаю, что вирусы как приходят, так и уходят. И никто не может понять, как это происходит, ни один вирусолог. То есть летом, возможно, и не будет, а осенью может появиться снова. Так. Про ага. да, это все я вам расскажу завтра, когда он появится, когда не появится. Я снова вернулся. Простите. Не, у нас просто время мало. Время мало. Да, да, да. Кто-то еще хочет, там да, стоит в очереди. Конечно. Все, понял. Один короткий момент. По поводу ЖКХ. Мне еще в шестнадцатом году пришла в голову идея, ух, как бы классно было если бы сейчас нас мальцы, ой, мальцы, господи, немцы напали и они бы пока дошли бы до Урала, они бы такие дороги нам сделали. Все, продолжайте. Счастливо. Так, что там еще кто? Ага. Так, так, так, смотрим. И куда вот он опять убегает? Убегает куда-то. Добавляйтесь. Добавляйтесь. А, вот. Вот, вот хорошо. Вот это тебя постоянные слушатели. Да. <coughs> Агент, Смит. Агент Смит. Так, слушаем. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. <связать> я удивлена, что вы меня вообще добавили. <связать> Почему? В таком все добавляете. Я всех добавляю. Не, ну просто я вообще не добавлялась к вам, но вот сейчас решила, да, я тоже вас смотрю уже, наверное, года три или ну, два-три года точно. Ваш фанат <связать> истинный. Поверьте, лучше вы лучше, чем все вот эти Навальные и прочие. Хотя к Навальному я хорошо отношусь. И, э, это агент Смит, вы знаете, я да, вас да, учу, да. Да. <с> вот. Очень, очень вас люблю, вообще уважаю. И таких умных людей, как вы, я, наверное, еще не встречала <с> вообще в жизни. <с> я да. тоже. И, <с> да, да, да. <с> <с> вот, Поэтому и, здесь, знаете... Если что, что то будет, да, я в любом случае в первых рядах и вашу кандидатуру я всегда буду продвигать. Как Это вас зовут? Вот... Меня зовут Екатерина. Екатерина, очень приятно, спасибо огромное за теплые слова, очень-очень хорошо, прям приятно, когда красивая женщина так сразу я. Да, сегодня, сегодня не накрасилась, ну, ну вот не хотела страшно. выходить в эфир, ну ладно. ФСБшники хоть не определят. <смех> хотя бы <смех> да. ну, желаю вам всего хорошего я надеюсь, что все будет у нас что мы прорвемся и сейчас то, что они сделали вот этот карантин дебильный без э, того, что люди просто не знают как платить кредиты как платить ипотеки вообще, как с долгами рассчитываться то есть у меня у самой я сама на съемной квартире живу у меня долгов, ну, прилично тоже по кредитам. Я не знаю, как их платить, при вот этом, то, что они запрещают даже выходить на улицу. Штрафы, за все штрафы они, в общем, делают. Но ну, это ужасно, на самом деле. Я да. не знаю, что делать. Да, во всем Просто мире приостановили понимаем. платежи по кредитам, приостановили. Ник, никто ни с кого ничего не берет. В России сказал Центробанк, что все нормально. К кредитам это не относится. Вот эти выходные. да, да. да. Самое смешное, я позвонила в банке, даже в два банка, узнать, могут ли они хотя бы отсрочить платеж. Отсрочить. Они сказали нет. Ну, то есть платите, как обычно, как бы. Ну, вы не работаете, идите в центр занятости, вставайте. Я говорю, так ничего не работает. Как вам платить? Ну, элементарно, если он определяет, что на месяц вы отдыхаете, но тогда на месяц, на два вы делаете отсрочки. Правильно же, ну, логично как бы. А тут никак. Они говорят, ну то есть людей загоняют просто в черный список и потом не выезд. Ну это я понимаю, что они затеяли. Они затеяли то, что люди попадут все в черные списки и они будут не выездны чтобы никуда вообще не смотаться, чтобы они жили вот в этом рабстве, и они не могли даже уехать никуда, понимаете? И Беларусь, кстати, я удивилась, что я смотрела как-то эфир, кто-то вам написал, что открыта граница, но вот знакомые сказали, что закрыта граница, ну, то есть въезд к ним закрыт. Может быть, какие-то поставки открыты, но въезд закрыт. Я не знаю, ну, это вот по слухам, я, конечно, сама точно не знаю. Угу. Вот. Да, говорят, что закрыт, я тоже слышал. Да и Лукашенко да, да. сам говорил, что закрыта граница. А кредитное рабство, ну это самое сильное рабство, которое только можно придумать. Поэтому, вы же знаете, первым пунктом моей программы является освобождение от этого кредитного рабства и прощение всех-всех-всех-всех всех долгов. Никаких долгов не, не должно остаться, потому что мы не сможем двигаться вперед от тот якорь, который не даст нам, даже шаг уступить, потому что прибежит еще огромное количество голубчиков, которые скажут там, давайте процент на процент, вы нам там все должны, никто ни хера этим чертям ничего не должен. Они грабят да, Россию... Да. да, и я, я даже им не хочу платить ничего вообще. вот Даже эти все кредиты, я понимаю, что они мне как бы дали в долг, но я им вообще не хочу ничего платить, потому что я знаю, что это все воры. Конечно, да да и... это у вас украденные деньги. Да, да, мне же и дали. Конечно, путинцы украли у нас деньги из наших национальных богатств, из-за всего. А обложили нас бешеными налогами, и нам же дают под проценты. это охереть. Под под, бешенный, под, бешенный, под бешенный процент, процент, вообще, под бешенные проценты, да. Так. Это ужасно. Я, я, честно говоря, считаю, что, наверное, если он не поменяет ничего, то будет тут, я не знаю, что, мне даже страшно, говорят, что будут вообще нападения на людей, ну, что будут вот, малоимущие, нападать на женщин, то есть, ну, знаете, как вот в да, 90-е, да, только да, еще поплещить. Типа. А да, он, типа он ничего того. не может поменять. Он стоит на рельсах, если он попробует что-то менять, и улучшить каким-то образом жизнь народа, то э, все выйдет из-под контроля у него, сразу все рухнет. И да он и не заточен на это. Если бы он был заточен на это, то э, 20 лет он у руля, но сделал бы что-нибудь единственное, там, одно хотя бы в пользу народу. Да Поэтому... ужасно, нет, я вообще, я не знаю, как вообще... Я иногда сама выхожу в какие-то стримы, ну такие бывают там небольшие, и тоже объясняю людям, вот как вы тоже пытаюсь объяснить. И мне кто-то сказал, что я очень на вас похожу, там точка зрения, ну потому что я вас послушаю и говорю, вот вашими мыслями доношу до да, людей. Нет, это всегда... уже ваши мысли, это уже ваши мысли. Если... Если Нет, не важно, надо. что вы ну, слушаете, важно, важно что вы можете людям рассказать, интерпретировать, по-своему донести. Вот я извиняюсь, что перебиваю. Я в жизни многократно не, видел, не что, что человек, человек является профессором, там умнейший на кафедре преподает, да? и вот он что-то с кафедры рассказал. И студенты сидят, да? два, два, один у студент такой схватывает на лету, а другой вроде аботус сидел, рисовал, ничего не слушал, да? И потом выясняется, что все-таки он слушал, ну что-то как-то профессор не очень хорошо объяснил. И вот этот студент, который послушал нормально профессора, объясняет, он у студента понимает, а у профессора он ни хера не понимает, я извиняюсь за такое выражение, потому что, ну, другими словами тот говорит, может быть, вот именно до этого студента, до души его, до сердца не доходит, и до мозга. И это очень важно подобрать. Правильные слова. Поэтому, если вы можете кого-то убедить, если вы пропагандист и агитатор, то это ваша заслуга, это не моя заслуга. Вы таких мыслей могли нахвататься где угодно. Нет, все равно, все равно ваша заслуга, это вообще полностью. Я знаете, вот раньше у меня такое было мнение, я вообще одно время считала, что это безнадега. И я не знала даже, я когда, я, ну, не знала еще вообще все это, и, как говорится, ну, я тоже как бы, не тоже зазомбирована, а я, ну, не знала просто, что вся эта вообще тематика идет. И я вообще думала, что, ну, куда деваться, и вообще не знала, на что думать, что происходит. И не думала про президента там и так далее. Я просто была в шоке, я уже была вот на грани, можно сказать, не знаю чего, ну, это вообще плохих каких-то мыслей. А... И посмотрела вашу передачу, помню, ну, несколько лет назад. Мне прям вот груз с плеч, прям вот так спал. И я прям вот, знаете, я вашу передачу смотрю <laughs> и вдохновляюсь ими, на самом деле. Потому что это, не знаю, вот понимаете, это людей хотя бы как-то бодрит. Это бодрит вообще, на самом деле. Это надежду какую-то дает. И у меня такое ощущение, что я как-будто одна вот так то так думала и посмотрела вашу передачу, а вы вот про это говорите, я думаю, ну наконец-то, ну блин, ну вот неужели, вот, все, все ответы на вопросы, и вот, вот человек говорит, прям у меня что-то отлегло, знаете. Спасибо. Я думала вообще, я думала, я нахожусь, вот, знаете, вот в безвыходном положении и посмотрела вашу передачу, и у меня... Просто вот, я не знаю, я нашла выход. Сказ, выход сказал, 13. сказал себе, я не одна такая, да? Да, ну я вообще удивилась, что человек давно уже говорил, я просто это не знала и увидела, и я просто была в шоке, что, блин, и я, знаете, я прям, не знаю, вы меня жизнь прям, можно сказать, спасли, наверное, как-то воодушевили вообще, я даже не знаю, вот, как это объяснить, но вы очень большой молодец. И Спасибо. Вы, вот знаете, я никогда не считаю, не заведи себе кумира, Да, там не да, займись это очень Но правильно. вы мой кумир, ну, вот ладно. единственный человек. Я вам честно говорю, вот прям очень вас люблю и всегда смотрю ваши передачи, Правда, в повторе, ну и потому что, когда прямой связи бывает, зависает, и я смотрю в повторе. Ну, всегда смотрю. Я слушаю вас всегда, там что-то делаю, все время вы вот говорите, я что-то делаю дома, там, например. Вот. Интересно, такое, такое будет вот предложение, подумайте. Сегодня Саша у нас э, сказал в эфире, что люди, которые могли бы присылать какие-то там микроролики, могли комментировать и, или без комментариев могут выкладывать у нас, потому что э, аудитория большая и то есть э, такие ролики посмотрит большая аудитория. Так что вы, если хотите, можете это делать. Это было бы очень здорово. Я смотрю, у вас хорошо получается. Поэтому можете мне на почту написать 64 собака 64gmail Точком. можете скинуть на инстаграм, можете ну а вспомните вспомните да. случаи, когда вы я не знаю правда, если честно, мне вот хочется сейчас узнать, что нашло тогда на вас вы тогда прям говорили, что все я хочу уйти, мне все это надоело, типа я делаю это все вообще непонятно для кого и как бы вообще, помните, вот у вас было... Да, такое... да, ну потому что как-то слов поддержки очень мало было. Тяжелая такая ситуация была. Все эти так называемые соратники оказались соратниками. Ну много таких вещей, которые... Ну, ребенок родился, тоже большие очень сложности. Вообще, все, все это совпало. И когда вот в передаче высказал такое мнение, что может быть это и не надо никому. Огромное количество людей То, Вот помните, кто вам написал, вы тогда сказали, это была я. Очень хорошо. Я помню. вам написала. Да, я, помню, я, я, я, помню. я реально вам написала, потом, и я вам до этого писала, меня правда кто-то забанил там из ваших, э -э -э, кто ну, вас что? там в чате. Ну, ладно, без разницы, я все равно вас смотрю не для того, чтобы писать, а для не, того, чтобы смотреть. Нужно. Я думаю, что у вас хорошо получится. Но потом разбанили, смотрю, сейчас уже можно писать, как бы нормально. сейчас уже хорошо. Нет, ну, я вообще уважаю вас за все. Я вот таких людей, как вы, вот серьезно, вот без шуток, я вообще не встречала. Таких умных, образованных, начитанных, я не знаю, с вами вообще можно бесконечно долго обо всем говорить. Наверное, вы прям все знаете. Я таких людей вообще не видела, Ну, все знать нельзя. Ну, ну, вы, Нет, говорите, вы, вы говорите, как моя жена. Она говорит, вот, говорит, столько лет, и мне все не скучно. И все, и все говорит, он что-нибудь новое мне рассказывает. Как каждый раз... Нет, у вас, у вас жена, вашей жене вообще повезло. С таким человеком легенды просто жить, это дорого стоит. Хорошо. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Давай. До Счастливо. Пока-пока до свидания. с такими зрителями ты будешь каждый день выходить? да, конечно, и а как же, будет. а как То же? же. Прям, мне тоже так хочется, <с <с <с тоже так хочется. Не, не, вышел, не, ну да, но меня все время ругают, а тут когда вдруг хвалят, я прям расцветаю, прища, я, ты я... Ты конечно, приятно, фига себе. Это как раз те самые слова. Вот, видишь, она как раз и достучалась тогда, когда мне было наиболее тяжело. И теперь я, конечно, обязан просто и благодарен. Екатерина, молодец, спасибо вам. Так, кто-то еще хочет? Давай посмотрим, кто еще. Так, какой? Внизу надо, да, нажимать? Подожди. Давай, давай, давай. Так, так, так. У тебя пять минут еще осталось. Да. кого-то вот еще немного. одного. Наверное, да? Так. Потому что... Я не знаю. Ну давай. Вот, ну, давай вот это попробуем. Давай. Так. Да, привет. Здравствуйте. Привет, привет. А всем привет там тоже. Я хотел бы, знаете, что... Вот по своей истории. У нас 5 минут, поэтому не получится, Давай. да. Давай лучше завтра, я еще хотел предложить, включил. Завтра в, в скайпе с Иваном. Я да, не у нас... сегодня выйдет, что-то пробовал, пробовал, у меня не получается. Но я завтра усердно... Ну в телеграм мне напиши, и все, и просто сейчас время уже выключится, все. А, ага. Хорошо, ну, я, я жду завтра в телеграме. Так. так, кто там еще? Давай, где? Ой. Вот. А какая? Так. так, давай, давай. Ага. Вот это, вот, смотри, это вот тут, где угу. смотри. Добрый вечер. вечер Добрый вечер. Вечер, вечер. Я знаю, я слышу, что у вас осталось мало времени. По поводу, как мы разговаривали на прошлой неделе, я хочу добавить нашим слушателям, ну, вернее, вашим слушателям, которые пишут комментарии по роликам, дополнительные наблюдения. Ребята, когда попадаются комментарии от троллей под эфирами, уже под готовыми эфирами на канале выложенными, не забывайте дизлайкать их, не забывайте дизлайкать споры участвуете, вступайте с этими троллями, с этими, там, не знаю, как их назвать, а не забывайте дизлайки ставить. Вы возражаете, вы их там как бы ругаете, но не забывайте дизлайк поставить для тех следующих слушателей, чтобы было понятно, на чей комментарий они обращают внимания. Очень хорошо, спасибо, отличное замечание. Завтра у нас будет эфир, сейчас время тут Боколь, уже нет, да. по скайпу. По скайпу в 8 часов по, по Москве и в, на, на Ну Мы каждый с, по субботам и воскресеньям будем такие эфиры э, проводить, так что приглашаю лично обязательно приходить. Ну и сюда в Инстаграм. Понятно. Дядя Слав, там вам в личку сегодня, ну просто скучно было, там вешался с этим карантином, там изоляции. Несколько фотографий покидал, не знаю, может быть, не совсем уместный юмор, но ну, посмотрите. Нормально, посмотрите. очень хорошо. Я такие вещи А вижу. вы видите? Да, Обратили конечно. внимание? Да. Спасибо. да. спасибо. Вам спасибо за работу. Огромный вам привет. Анна, вам привет. София, Варвара. Мир Субтитры. Сами спит. Сами спит у нас там. Болтарь а вот из, из Мордора привет передал. Да, спасибо. спасибо. Вам спасибо. Да, здравствуйте, революция. Счастливо. Не болейте. Удачи, Счастливо. здоровья. До завтра. Надеюсь. Спасибо. Че, еще будешь кого-то принимать? Просто чат. Да. Ты сегодня и так уже четыре часа в эфире. Вячеслав Вячеславович, ты наш президент. Спасибо. Самое главное, чтобы того, который сейчас там сидит, вышибить. Не столько не столь важно меня туда засадить в это кресло. Сколько Путина засадить в тюрьму. Вот еще давай кто-то хочет. Давай. Кто это? Вот. Ну, давай. Он давно, я вижу. Ага. Я не знаю, кто это, но вот вижу я с самого почти начала. Да. Товарищ в очереди стоит. Ага. Ну, у него, кстати, по уже. Вот Талис мы уже Здравствуйте, Вячеслав. Да, добрый день. Да, добрый, добрый вечер, добрый, добрый вечер. вечер. Время совсем чуть-чуть осталось. Вячеслав, да. ну, инстаграмные встречи, они у нас такие душевные проходят. Так, давайте чуть-чуть от политики отвлечемся. да? Да. Хотелось да. бы на более жизненные темы поговорить, тем более времени мало. Вот, увлекаюсь спортом, ну, наверное, вы знаете своего однофамильца такого, Мальцева да, Александра, конечно. это хоркеист, был хоркеист. великий скеист советский. Вот. а я являюсь поклонником клуба, за который он играл. Динамо, это Динамо. Мос... Да, московская Динамо, да. Вот, и у наших болельщиков есть такая кричалка, но она большая идет, а заканчивается такими словами, только Мальцев, только Динамо. Я вот что подумал, если чуть-чуть перефразировать и в конце сделать так, только Мальцев, только победа, вот это, по-моему, будет здорово. Да, будущее. Я тут за клубы всегда-всегда у когда... когда у и другими видами спорта. всегда-всегда Ну потому что Я многократно, раз видел. поэтому, конечно, я понимаю, Спасибо огромное. Да. Спасибо, Все, спасибо. Буд, будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания, до свидания. Спасибо, спасибо. Удачи, удачи здоровья, здоровья, не болейте, не болейте со мной со мной, здоровья. здоровья. Спасибо, и вам также. Пока, пока-пока. Так. Отлично, так хорошо, живенько проходит. Все, ну, время у нас... Ну, э, люди привыкают. к концу, да. Просто да. он сейчас вырубится и не сохранится. Да, поэтому. хорошо, счастливо тогда. До свидания. До завтра. Завтра в восемь часов по Москве у нас эфир на народовласти. Не знаю, днем смогу я в Инстаграм выйти. Нет, но если смогу, вам придет оповещение. До свидания. Ты, ты знаешь, как оповещать людей? Ты просто в ленте выкидывай картинку, ну, да, что сколько это будет эфир. Да, да, все. Это будет лучше всего для людей. Отлично. Если они на тебя подписаны, они сразу же это увидят. Счастливо. До свидания.